Терморегулятор Пульс Автоматик ПТ-20НИ. Это терморегулятор семисторного типа, создан специально для инкубаторов. Технические характеристики. Пределы регулирования температуры от минус 55 до 125 градусов Цельсия. Максимальный, максимальная мощность это 0,5 киловатт. Монтажные размеры 125 мм на 90 на 64 мм. Длина соединительного кабеля и датчика 1,5 м. Температурный гистерезис от 10 до 30 градусов Цельсия. Потребляемая мощность не более 1 Вт. Итак, чтобы включить или выключить данное устройство, необходимо нажать и удерживать клавишу «плюс». Обратное нажатие включит устройство. При однократном нажатии клавиши «минус» на дисплее высветится установленная вами температура. Последующее нажатие позволит ее корректировать. Меню данного устройства состоит из нескольких пунктов меню. Первый. Это меню Core, корректировка датчика температуры. Чтобы войти в меню, необходимо нажать и удерживать клавишу минус. Для подтверждения входа в меню корректировки нажимаем однократно плюс и минус. И в дальнейшем корректируем датчик на нужное вам число. Ну, например, на 1 градус. Для перемещения по меню необходимо нажать клавишу плюс. Итак, заходим в меню, перемещаемся по меню, клавиша плюс. Следующее меню, как мы видим, меню гистерезис, То есть это изменение разности между включением и выключением терморегулятора. Например, 2 градуса. Следующее меню. Меню REL. Это значит, вы можете включить или отключить реле нагрузки. Если вы отключаете, видите, горит индикатор включения. Если вы отключаете реле нагрузки, то терморегулятор работает как обычный градусник. То есть он измеряет температуру, но не включает и не выключает нагрузку. Включим его. То есть, когда нагрузка включена, горит индикатор. Следующее меню. Меню Lock. То есть, это возможность заблокировать ваше устройство от детей и от случайных нажатий. Заблокировано, как вы видите. Чтобы разблокировать... Ваш терморегулятор необходимо нажать и удерживать клавиши плюс и минус. Unlock, то есть разблокировано. И последнее меню это меню Node. То есть в этом меню вы, вы выбираете, каким именно образом работает терморегулятор. На нагрев или на охлаждение. Ну, приведу пример. Например, на нагреве, если вы подключаете к терморегулятору отопительные устройства, конвекторы, например, для обогрева аквариумов, террариумов, инкубаторов. Если вы хотите, например, использовать терморегулятор для работы вытяжного вентилятора, то включается режим кол, то есть на охлаждение. Итак, в данном видео мы поговорили о терморегуляторы Пульс Автоматик pt 20 ni Ссылка на данный товар в нашего интернет магазина вы найдете под, в описании под этим видео. Покупайте продукции Пульс Automatics. Всего доброго. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.